Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль. А ты вылетишь отсюда! У меня джип в Москве! Но я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет одного рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Mm -hmm. Да ладно, посиди, дружок. Пары до времени. Давай, давай. Серега, да, за первый канал. Я сказала, стартуем. Что делаем? Стартуем. Сержно. Дух я... выдох, упал отжался. Бля, если я начну стрелять, я тебя стреляю, то что у тебя не живоятся. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там? За правед закончиваем. Простите, ради Бога, просто не отнимают. За правед передаем нам. Ну что, дружок, мне номерочек твой списать? Да-да-да. Отлично. Кстати, ты уволен. Да-да-да. Кстати, пошел нахуй! <с тварь>